Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня мы с вами рассмотрим стратегию Форекс на локирующих ордерах. Локирующий ордер или замок по английски лок это противоположный ордер к нашей первоначальной позиции, который выставляется на расстоянии приблизительном, на котором мы хотели бы установить наш стоп-лосс. При этом данный ордер является обратным. То есть, если мы заключили сделку по данной цене и вместо установки стоп-лосса мы устанавливаем ордер sell stop. То есть, если цена доходит, пробивает данный уровень и мы фиксируем плавающий убыток до того момента, пока цена не вернется, опять же, к данному ордеру и мы закрываем наш ордер и снова ждем продолжение тенденции в нашем направлении. Итак, торговать в данной стратегии я рекомендую все-таки на интервалах Daily или хотя бы H4. Почему я описывал в описании данной стратегии, то есть данные сигналы, полученные на данных интервалах, являются более предсказуемыми и очень важными, и вероятность того, что они отработают, будет достаточно высока. Для появления данных сигналов мы будем отслеживать пробой цены важных уровней, каких-то психологических уровней, уровней Fibonacci. Просто будем заключать сделки на продолжении тренда, а также будем заключать сделки на отбой от границ линий канала, от важных уровней поддержки сопротивления и тому подобное. Как я уже и описывал в стратегии, мы нашли нашу точку, важную точку, пробой данного уровня, который и предположительно дал нам сигнал на покупку. В результате данной сделки мы уже имеем прибыль 840 долларов при объеме 1 лот на депозит 5000 долларов. Итак, почему была заключена данная сделка, я подробно описал в самой стратегии Forex. Теперь же хочу объяснить, почему именно на данном уровне был установлен наш обратный локирующий ордер Sell Stop. Так как мы видим, что цена была пробита, был пробит важный уровень, и цена вернулась именно к данному уровню, то... Мы, конечно, могли поставить лимит ордер на, на самом уровне и купить гораздо раньше данную валютную пару. Но так как я заключал сделку именно в момент описания стратегии, то получилось, что мы заключили сделку по текущей рыночной цене. И, тем не менее, не дождались даже закрытия дневной свечи. Но, как мы видим, прибыль растет. Теперь после заключения сделки встал сразу вопрос, куда ставить стоп-лосс или в данной в стратегии, так как мы стоп-лоссы не ставим, мы ставим локирующий ордер. Как мы видим, график дневной и предположительно я установил его под данный минимум и ниже уровня 23,6%. Конечно, можно было поставить ниже уровня 38,2, но это было бы достаточно. Достаточно был большой локирующий ордер. Куда ставить предположительно Take Profit, я также описал в самой стратегии, но также хочу заметить еще один момент. Если мы возьмем последнее движение направленное вниз, то есть мы видим данную волну и приблизительно растянем Fibonacci по данному движению, то... Предположительно на уровне 161.8 мы можем ставить наш предварительный take profit. Или мы также его можем поставить просто на величине равной 2 величины нашему стоп-лосу или в данной стратегии нашему локирующему ордеру. То есть выбирать все-таки вам, на каком уровне ставить наш take profit. Если брать за идеальную ситуацию, то мы будем ставить его все-таки на втором прям, зеленом прямоугольнике. Описание смотрите в стратегии. А на данных уровнях мы можем закрыть, например, часть сделки. То есть, как только цена, если она подойдет к нашим двум величинам, нашего локирующего ордера мы можем закрыть 0,3, например, сделки. Как только цена подойдет 161,8%, это будет обязательно какой-то отскок цены, поэтому мы можем закрыть еще 0,3% сделки и ждать дальнейшего развития. При этом уже наш ордер будет переставлен без убыток, и мы будем спокойно ждать, дойдет ли цена до нашего уровня 61,8% от всего Исходящего движения, то есть к нашему второму зеленому треугольнику. В описании стратегии на моем сайте strategy4u.ru вы можете увидеть изображение с предположительной целью для нашей сделки, в которой мы собираемся закрыть ее, если цена, конечно, туда дойдет, и мы не закроем нашу сделку раньше. С вами был автор сайта. Стратегии Алексей Лобода. Спасибо за внимание. До свидания.